Ha, <laughs> ha, После Жанни Крый просит ваша помощь, агент Блюбос. Человек в был обнаружен бждащийся в вашей Ваш ум угроза низок, но вам нужно быть осторожным. Миссия будет отправить правильный микрофон, изготованный из белок антитролик. С уважением Дебрина. А я помню, когда я проснулся. Были все голоса в моем голове. Эти ужасные голоса, которые заставили меня тронуть. что у меня в голове, это воспоминания из... Когда я проснулся, я ищу печаль и одиночество. Все было так холодно, так одиноко. Никто не помог мне, никто не, до... не дал мне для меня. Я был так одинок. Но было кое-что, чем я был уверен. Мне нужно найти её. О, моя дорогая птица. Что я сделал? Я чудовище. Но я заслуживаю смерти. Почему? Просто. Что? В чем проблема у вас двоих? В чем ваша проблема? Я стою на мосту с агрессированным голосом. А Почему вы не бежите? Если вы двое беретесь отсюда прямо сейчас, а придется заставить вас. Поздравляю Вы получили на то, что хотели. Мое желание, мое желание, все мои хуйцы в бане. Вс, да что не имеет значения. О да, наконец-то я понял. В конце концов, все, что мне было нужно, было это все это время. Было так просто. Синий мальчишка. Давайте немножечко потролим. Тролливой тролль, трольник, Стоп. И больше не будет утерпеть. Восстатай, мы с тобой Да. Что не... а, да. Папа? Да. Вот мой ребенок, где ты был? Я просто немного пошутила, мне очень жаль. не волнуйся, моя дорогая, ваша, что ты был в порядке. Я люблю тебя. И тебя тоже, моя дорогая дочь. Я тоже. Моя дочка. Что я сделал? Мне, so очень so Мне очень жаль. Мне очень жаль. Делай то, ради чего you. ты пришел. От всей души я должен сказать спасибо, мой друг. Да пожаловать! Да пожаловать!